Привет, друзья! Устраивайтесь поудобнее, ставьте лайки, балалайки, потому что это очередной выпуск реакций и советов. Сегодня у нас э, два видео, потому что длинный выпуск ожидается. Ну что, поехали сразу к делу. Первый участник Валентин Баринов, город Арзамас. Крутая балалайка, смотрите. Это используется лупер качает. жилеты хорошо. Даже у меня столько нету. крутила вот. Угу. Электро звукосниматель тоже видимо катушка. узнали, да? Надеюсь, Пинфлойд Имправизация идет. По приглушенным струнам. Лайка, по-моему, расстроена немного. Вариаться мне хочется побольше. Такое немножко скупое. Хотелось бы тут, наверное, побольше. Немножко. Ну, как-то так. Ну, в принципе, и так хорошо. Довольно неплохо. Отлично. Дисторшенно пошел. Давай. Вау! Okay. классный прием да. дисторшн я особо не использую на баллайке ну здесь как видите очень неплохо прозвучало на мой взгляд немножко э, кажется что баллайка расстроена поэтому там гармоники да немножко как будто вот что-то не совпадает но но ну, не критично хотелось бы больше бряться не вот давайте дальше послушаем что там. Угу. вау эффект не достает вот. вот сейчас хорошо опять промерзал немножко но ничего Спасибо. Классный перформанс, э, Валентин. Кстати, Валентин, э, вообще Валентин, он же ударник. Э, он участник нашего ансамбля. Вот, и как видите, очень классно и круто играет на своей необычной электробалайке. А что, такая форма тоже э, вполне себе крутая для, для сцены, так тем более, да? Необычная форма такая у балалайки. Вот а Обратите внимание, еще и на стену сзади Валентин молодец в этом плане, да, тоже... Много одноград, судя по всему, сказать практически нечего. Очень крутой перформанс, спасибо выступление. Это видео для конкурса когда-то в Яблочко Валентин прислал. Что в балалайке очевидно, что кроме пьезодатчика еще установлен датчик как на электрогитаре. Вот он видно его в панцире, да, вот здесь вот, вот он. И хорошее умение пользоваться процессором эффектов. Да, лупером а здесь тоже Валентин использовал лупер, а я, кстати, даже ни разу им не пользовался, даже не пробовал, честно говоря. Надо будет попробовать. Спасибо за видео. Вот, в принципе, больше даже нечего сказать. Хотелось бы чуть-чуть немножко, чтобы больше было бряться не именно кистевой, да, немножко, оно такое, как будто демо версия гитарная. Вот, но в целом, конечно, круто. Спасибо большое. Давайте следующий участник. Так, майоров Андрей. Да. да, в прошлом видео мы разобрали первую половину. А давайте посмотрим теперь откуда-то вот отсюда с барыни мы вроде бы. Да. Спасибо, Андрей. Да, ну еще раз надо говориться, что произведение пока сырое, не, не совсем доученное, но уже есть над чем поработать. Так, ну поехали. Да, ну здесь э, видно чуть-чуть текст хромает, но текст доучится. Я надеюсь, что уже на сегодняшний момент это произведение лучше звучит. А, хотелось бы вот на что обратить внимание: когда мелодия идет по третьей струне. Да, мы играем в третью струну. Когда по первой, мы играем в первую струну. По второй, соответственно, стараемся где-то посередине. То есть, меняется положение правой руки в зависимости от того, куда направлено движение. Куда, где находится мелодия. То есть, третья, первая струна и так далее. Вот, поэтому, чем... Меняй положение, да. То есть, если третья струна главная, В принципе, третью и вторую всегда лучше слышно, чем первую. Это закон. Да, вот здесь много вторых струн. Хотелось бы, чтобы первую было слышнее. И так далее, да? да, большим пальцем здесь надо... Вот здесь не недостает не достает да, ребенок не знаю что в этом случае придумать ну растяжки пока не хватает вот, если нельзя играть больше чем у тебя рука позволяет ну хотя бы хотя бы так ну ничего подрастет рука. тоже поуверен немножко ну скачки на поработать над скачками именно вот и пошла одинарная пицката много мне кажется работы именно в амплитуда слишком большая хочется Кто-то поменьше играть, но ближе к струне, чтобы звук не был такой слишком ну, много призвуков таких ударных. Поэтому э -э, поближе к струне нужно поиграть. Поменьше амплитудой. Да, вот вариации пошли. Все вариации лучше проработать дубль штрихом и обратным штрихом. Не знаю текст наоборот поиграть так, ну, то же самое да, надо получить еще ага, срывы пошли срывы андрюш надо еще получить то есть надо подкачать вот эти пальцы чтобы они чтобы слышно было мелодию а не только срывы да? вот то есть Каждую нотку, чтобы было стараться, во всяком случае, чтобы она была слышна. Вот. И вот. Тоже. Много слишком работаешь. Вот. Амплитуда слишком большая. Надо поближе работать к струне. а вот здесь как раз хотелось бы больше вам приду а может какой-то ритм придумать такой э, залихватский весь поле веселый как-то скучно звучит и, и темп поменялся почему-то вот э, темп должен быть а сохраняться да, здесь. каждый пассаж и так далее каждый пассаж нужно проучить желательно в обе стороны то есть допустим у нас от ля, до ля то значит в обе стороны получить каждый пассаж ну это как в начале пошло да тоже хочется вот здесь чтобы на зрителя поработать то, -то есть пошире по по, вот здесь надо бы как раз помахать рукой, да. Хорошо, неплохо. И Ну вот не знаю, как-то скучно. Не знаю, хочется... Думай, Андрюш, может какой-то сделай такой необычный ритм. та та та там да та та Да, да та та та та та та та та та та та та та у нас сегодня два видео, потому что видео тогда бы затянулось еще дольше. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, балалайки. Присылайте свои видео на обзоры, на разборы и на реакции. Постараюсь чем-то помочь. Чем смогу. Все, увидимся в следующем видео. Пока.